Как обычно проходит жизнь Но настал день, который не ждали Две тропинки пересеклись И вдвоем вы повстречались И глаза ты ей посмотрел а она улыбнулась нежно Так встречаются двое людей Для жизни одно за собой позвала вас двоих, двоих, двоих. Это любовь две тропинки свела Это любовь два сердечка пленила Это любовь за собой позвала в дорогу одну Может быть это просто так Может кажется, что случайно Это любовь две тропинки свела. Это любовь два сердечка пленила. Это любовь за собой позвала вас двоих. Это любовь две тропинки свела. Это любовь два сердечка пленила. Это любовь за собой позвала в дорогу одну.